Всем привет! С вами Дмитрий Фреско. Парочка последних выпусков была посвящена длинным рецептам. Я думаю, пора немного передохнуть и приготовить что-нибудь незамысловатое. Но это не означает невкусное. Сегодня я хочу кому-то показать, а кому-то просто напомнить очень простое, но при этом необычайно вкусное блюдо французской кухни. Пулет энкозероль. Да простят мне французы мой французский. В переводе это будет что-то вроде цыпленок в кастрюльке. Роль цыпленка у нас будет исполнять молодой убитый бройлер. На что вы хотите, в нашли в акселерации. А роль кастрюльки – вот эта сковорода с высокими стенками и с толстым широким дном. Еще нам понадобится головка чеснока, оливковое и сливочное масло, душистый перец и очень много лука. Именно горечь лука станет сладостью соуса. А также немного фантазии. Блюдо, которое я сегодня готовлю – отличная база для самых разобразных кулинарных экспериментов. Поэтому фантазируйте! Театр начинается с вешалки, а кухня начинается с острых ножей. Острым ножом разделаю курицу самым обычным способом. Сначала отрежу ноги или бедра. А теперь отделяю грудку от грудной кости. И в этом деле мне помогут ножницы. Вот эта замечательная часть у нас пойдет на бульон. А с крылышками обойдемся так. Обратите внимание, я отрезал крыло вместе с половинкой грудки. Теперь сначала отрезаю вот этот кончик, у него все равно нет мяса, он у нас пойдет на бульон. А теперь отрезаю крыло от грудки вместе с частью грудки. Так этот кусочек будет более соответствовать, к примеру, бедрышку или окорочку. Какой из них, какой. Итак, у меня получилось две кучки. Одна для сегодняшнего блюда. А вторую я получу на великолепнейший куриный суп. Не пропустить следующий выпуск. Здесь у меня чеснок, здесь ветер в трубе воет, а здесь нарезанный мелкими кубиками лук. Чтобы не повторяться из рецепта в рецепт с демонстрацией мелкой нарезки, я начал снимать серию роликов. Посмотрите, если интересно. Займусь уже самой любимой частью работы – извлечением из простых продуктов фантастических ароматов. Буду слегка обжаривать курицу на смеси оливкового и сливочного масла. Это очень характерный для французской кухни прием. Для ароматизации добавлю чеснок. Курицу выкладываю в нагретое масло шкуркой вниз. Очень важно использовать для этих целей нерафинированное оливковое масло. Так называемое масло холодного отжима. Здесь нам важна не обжарка как таковая, а создание букета ароматов из сливочного масла и неочищенного оливкового. Да, оно, черт возьми, дорогое. Но рассматривать его нужно как ароматическую добавку а не как жир для обжарки. И надо очень внимательно следить за температурой, чтобы ни в коем случае не перегреть масло. Здесь и сейчас, в этой посудине, прямо у вас на глазах происходит реакция Майяра. Это умное слово, должен же немного выделиться. обозначает реакцию между аминокислотами и сахаром при нагревании. При этом появляется замечательная поджаристая корочка. А когда я добавлю лук, запустится другая цепочка реакций, которая вместе называется карамелизация. Собственно, ради продуктов реакции Маяра и карамелизации я сейчас и колдую на сковороде. Они, ну эти самые продукты, имеют характерные любимые нами вкус и цвет. Именно они станут вкусовой основой нашего блюда. Ну вот лук немного обжарился, пора закрывать посудину крышки. Теперь лук высок не будет выкипать. Сейчас все продукты реакции Маяра и карамелизации смешаются образует потрясающий соус, в котором курица будет медленно медленно томиться. Надо добавить немного ярких ароматов. Я использую для этого перец, но не черный, а душистый, который чаще используется в маринадах. И вам настоятельно рекомендую поступить также. Результат – свалит с ног слона. Сразу же добавлю соль. Томить курицу нужно до тех пор, пока мясо не начнет сваливаться с косточек. А тем временем можно заняться гарниром. Картошки отварить или рису, или макаронов. Но мне по случаю досталась веточка черри, и я, конечно, не могу упустить его в случае. Поэтому черри я отправлю в духовку, сбрызну их оливковым маслом и добавлю для аромата несколько зубчиков чеснока прямо в шкурки. А цукини и морковь немного прижарим на сковородке. Наш полет-энкозероль, или наша, уже готова, Но я хочу ее еще подрумянить в духовке минуток 5, может быть, 4. Если у вас гриля в духовке нет, не морочитесь себе голову, уже начинайте есть. Вот такая курочка у меня получилась. Нежнейшее мясо, которое тает во рту. А ароматы французской кухни заставляют меня отчаянно грассировать. Но я держусь. Очень простое блюдо. И не требует танцев с бубнами. Да, они здесь и не нужны особо. Вместо таких сложных гарниров обычная картошка или рис прекрасно подходят. Ну вот и все на сегодня. Понравилось? Вы знаете, что надо делать. Готовьте с удовольствием. Ешьте с наслаждением, живите с огоньком. Спасибо за компанию. С вас репост. Пока.